И всем снова здорово ребят с вами я ванек извиняюсь что немножко так осталось короче продолжаем с вами играть в sleeping dogs продолжаем для вас специально для кого же еще бы запускал Дождь, ну можно настройки, экранчик нужно, ну яркость нет, масштаб на фейс на здесь. Разрешение на 16 на 9. Ну, ладно, окей, э ok, да 16 на 9. Так. Ладно, а может вот такое вот разрешение сделать? Блин, нет, такой не пойдет. Полный крафт включить или отключить. Отключим, потому что я должен видеть, как бы, на.. Е, сохранить. Ну ладно, да, сохранить изменений. Ну да, я должен видеть, как я играю. Если. или если я не играть буду, продолжим игру. Загрузка, ну да. Полицейский рейтинг позволяет вам получать больше очков полиции. Тело. Темно-синяя Петровка. Пиджак высший клас. Ю все футболку не план, короче. Ладно на назад, на назад надо. Поймал где-то рыбку и спрашиваю, ну так она тап, так куда мы дальше идем? По идее вот сюда вот надо было бы, ну так сейчас его вот сюда вот надо было бы здесь новое дело и это все районы этого города, куда надо было бы нам заехать, но... Нет, пока что нет, короче, таких, эм... Принят нефритовую статуэтку, так. Вам нужна машина? Да. Да, мне нужна машина, так, к... Ладно, вот это вот, манеры. Эх, поверь, ваша мне вашу жизнь хоть, не уйдет, поверьте мне. Ай. А. Очень трудно переучиться, но то, что тут левостороннее движение, очень тяжело переучиться. На самом-то деле, реально, ребят, очень тяжело на этот период, с... на лево-сторону движение, который тут, ну, так. На F, на Надо на Ладно, хорошо, как бы. Oh, Собака, прекрасно. Like Подсечка, так. осталось вернуть три статуэтки, так. Вот тут вот один сбивающий удар. Угу. Так, правый shift и G. Правый шифт зажмите. <свист> Блин, меня меня <свист> Так, сейчас. Правый Смотри, что это? Да, не-не-не Правый шесть Равшиф, зажмите и... Длин, упал, ты же... Равшиф, ты же... не буду это делать отменить это задание потому что я лучше не буду я лучше побегу по этим по основным заданиям потому что ну потом будет так на так на тап посмотреть сильнее задание так Рядское шоссе. Ладно, вот сюда вот съездим первым делом. Потом вот это вот будем делать, потом вот это, это и тут желтые закончились. До справки, а? Ага. Сейчас выберем выберем вот ту туону. Только, потому что не особо гонять его, господин Бей. А э... извините, ребят, мозг отключайте и просто. Так, сейчас извиняюсь, ребятки. Так, ну, так. Не, назад, назад, на... Звук. Музыка в машине на шестерке, ну, музыка на нуле. Пускай будет, потому что, ну, авторские права. Я не хочу, чтобы мне вбежали авторские права, потому что я только... уже блин на торчать нету То, что-то по все сюда пока не выйти на автостраду так а понял что тут надо делать я вспомнил еще что тут левый шифт Всё. Прямо перед нами другой. Итого так, три осталось там в газе. говорить потом ребят, что это по, по своему абсурду не напоминает центру игра. Нет, игра очень сильно напоминает, честно говоря. Так, на левый контур. Yeah, it was fun. в the... В наркотрайв 3 3 помните, какое-то было, как помню? И во второе Сейнс пешком, так... Еще триад наград Ротбакер на очки триады до 10 уровня скоро будет. Получи награды 5000 АШК. Интер продолжит. Так, смартфон, полиция, полиция, полиция. Так, раз, два, три. Тут, собственно, это не надо. Это надо. Вот это вот надо. И вот сейчас тут будет еще одно, мне надо будет. И повышенный урона стрельбы надо прокачать. Будет и все. Так, надо на этап нам надо. Да, ребята, сделать. Центральный Нужен катер. Центральная канализация. Так, доступно новое дело. Так, вернить нефрит в инструкцию. Так. Наркокрах. Тут наркокрах, тут тоже наркокрах. Тут, нарко тут доступно новое дело. А если мы с вами сюда пойдем... Нет, наверное, сюда, первым делом, нужно вот сюда, вот. Нужно первым делом идти на наркокрах, наверное. Нужен катер центральной канализации, Я... Скорее бы мне так, мне лично, потому что я русский, как бы мне не позволили бы так сделать, а я очень так сильно бы хотел бы. Я ведь люблю же бегать, ребят. да? Ага, кто меня знает. Я даже для тех, кто меня не знает, я люблю белый. Но меня отсмотрят в основном мои знакомые, поэтому... Алтарь здоровья, так, психологического, так... Стоп. А, вот сюда, вот А я думал, что он плавать не будет. Это, Это, нет, нет. Нет. Это тут. тут.